SCP-4182 Нет никакой зоны 5 Объект номер SCP-4182 Класс объекта Кетр Особые условия содержания Сетевой бот фонда IOSilver Занимается анализом серверов int Int.SCPFN На наличие файлов, подверженных воздействию SCP-4182 Данные файлы следует изолировать А также о них необходимо сообщать Администратору сервера При исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили И обеззаразили Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 – это явление, которое воздействует на внутренние документы фонда, из-за чего в них периодически вносятся изменения, для того, чтобы сделать ссылку на несуществующую зону 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. Изображения зоны 5 противоречат друг другу, но, как правило, на них изображен искусственный остров, возведенный для хранения опасных материалов и аномальных отходов. В частности. С момента обнаружения аномалий в 2018 году распространенность возникновения SCP-4182 растет стремительными темпами. SCP-4182. Нет никакой зоны 5. Особые условия содержания. Сотрудники должны сотрудничать с морскими силами самообороны Японии и другими военно-морскими и авиационными силами для обеспечения соблюдения режима запретной зоны в радиусе 10 километров вокруг SCP-4182. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда IO Silver занимается анализом серверов IntSCPFN на наличие файлов подверженных воздействию scp -4182.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 Острова отсутствует, его конфигурация свидетельствует о том, что он был построен в какой-то момент начала 20 века, как учреждение для локализации отходов. Документы фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующие зоны 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. Все сооружения, находящиеся на SCP-4182, были обнаружены запечатанными укрепленными акриловыми пластинами. Дальнейшие попытки снятия этих плит или изучения внутренних частей данных сооружений не должны предприниматься. С момента обнаружения аномалий в 2014 году распространенность возникновения SCP-4182 существенно возрастает.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 экранирующими их от всех видов радиационного излучения. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда IOSilver занимается анализом серверов int.scpfn на наличие файлов, подверженных воздействию SCP-4182. Данные файлы следует изолировать, а также о них необходимо сообщить администратору сервера при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 это искусственный остров площадью 6.4 гектара или 16 акров, находящийся в 75 километрах к югу и по носуге Японии. Несмотря на то, что отчеты о строительстве острова отсутствуют, его конфигурация свидетельствует о том, что он был построен в какой-то момент в начале 20 века как учреждение для локализации отходов. Документы, Фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующую зону 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. В нескольких сооружениях в находящихся на SCP-4182, на данный момент запечатанных, находились лестничные пролеты, залитые бетоном. Экскавация этих лестничных пролетов привела к обнаружению огромного подземного комплекса, расположенного под SCP-4182, в котором содержится дальнейшие экскавационные работы не должны проводиться. С момента обнаружения аномалий в 2001 году распространенность возникновения SCP-4182 значительно возрастает. the truth. ССП 4182. Нет такой зоны 5. Объект номер ССП 4182. Класс объекта Кеттер. Особые условия содержания. Сотрудники должны сотрудничать с морскими силами самообороны Японии и другими военно-морскими и авиационными силами для обеспечения соблюдения режима запретной зоны в радиусе 50 километров вокруг ССП 4182. Все лестничные пролеты, ведущие в подкомплекс ССП 4182, должны быть залиты бетонной смесью, состоящей из цемента, воды и агрегатов. Тяжелых бетонов, обеспечивающих дополнительную радиационную защиту, приблизительно на 2 метра. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда IOSILVER занимается анализом серверов into на наличие правок, внесенных сотрудниками, подверженными воздействию SCP-4182. Сотрудников, которые вносили правки, будучи подверженными воздействию объекта, следует изолировать. А также о них необходимо сообщать агентам фонда при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили.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 Несмотря на то, что отчеты о строительстве острова отсутствуют, его конфигурация свидетельствует о том, что он был построен в какой-то момент начала 20 века как учреждение для локализации отходов. Сотрудники фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующую зону 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. Сотрудники, подверженные воздействию SCP-4182 спускаются по одному из нескольких лестничных пролетов, попадая в огромный подземный комплекс, в котором содержится. несмотря на обширные сейсмологические и радиометрические обследования, глубина, на которой находится данный комплекс, все еще не определена. Однако известно, что она превышает несколько километров. В 1989 году была проведена медицинская экспертиза нескольких сотен тел, извлеченных из SCP-4182. Приблизительно в 75% случаев внутренняя морфология тел указывала на наличие незначительных или существенных отклонений от норм топографической анатомии, которые, как правило, были сосредоточены в центральной нервной системе. Наиболее распространенный при смерти было внутримозговое кровоизлияние, вызванное резким наступлением колликвиационного некроза в мозге. Дальнейшие экспертизы данных тел не должны проводиться. С момента обнаружения аномалий в 1986 году распространенность возникновения SCP-4182 возрастает. SCP-4182 Нет никакой зоны 5. Особые условия содержания. Сетевой бот фонда Silver занимается анализом серверов int на наличие упоминаний зоны 5. Файлов, в которых упоминаются зоны 5, следует изолировать, а также о них необходимо сообщать администратору сервера при исполнении обязанностей для внесения в них изменений. Описание. SCP-4182 представляло собой явление, которое воздействовало на внутренние документы фонда, из-за чего в них периодически вносились изменения для того, чтобы сделать ссылку на несуществующие зоны 5. Изначально это явление было принято за аномалию, однако впоследствии было установлено, что оно возникло из-за непредусмотренного исключения в исходном коде серверов INT scp -FN. По состоянию на 2019 год данная ошибка была исправлена. В настоящее время SCP-4182 классифицирован как обоснованный... Одно новое сообщение от Д. Дэд Дэвиса. Тема Они лгут. Сообщение она существует. Там мы встретимся.